Всем привет! С вами я Алекс, и сегодня мы разберемся, что же происходит в игре Poppy Playtime. И сегодня мы до правды, Сегодня мы разберемся в одной интересной штуке. Что же будет в дальнейших квалах и какие будут там антагонисты? Но перед началом данного видеоролика прошу тебя поставить лайк и а подписаться на мой канал. Огромнейшее тебе спасибо! Итак, благодаря достаточно новому что мы можем разобраться, что же находится за картой в данной игре, и взглянуть на саму самую игру с обратной стороны. Итак, приступим. Давайте начнем с самого интересного, а именно с того, какие будут даль... дальше антагонисты, и посетим наше первое помещение, в котором мы видим всем приближившегося монстра. Но сейчас мы не будем говорить об этом всем потяге, а поговорим о комнатах, которые находятся в данном помещении. Это такие комнаты, как тестировочная комната, кафетерии и театр. В первой мы можем зайти только в две комнаты, для которых нам пригодится сначала одна рука, а потом уже две. Ну а давайте проглянемся к стенам данного помещения. Ничего странного не замечать. Да, у каждой нарисован нарисованы таблицы, который находится в данной локации. И помимо Хаги мы можем заметить еще двух персонажей. Это персонаж Брон, который уже был показан нам ранее в трейдере. И о Броне есть огромное количество отсылок и пасхалок. Например, постеры и основанная игрушка Брона. И второй персонаж — это у нас пчелка. Пчелка, которая будет находиться у нас в локации театра. А Пчелки мы также знали из первой части данной игры. Мы создали игрушку в виде пчелки. А также пчелку мы видели подвешенную зверечку перед самой концовкой. Я не знаю, как разработчик будет связывать все эти локации, потому что в первой части мы, мы зашли в локацию к Брону. Я не знаю, как разработчик будет это все связывать, но надеюсь, получится круто. Итак, давайте перейдем к более интересной информации. Благодаря читу, о котором я говорил раньше, мы можем вылететь за карту. и Помимо кучи различной и интересной информации, мы можем найти офис ученого. Да, это тот самый офис того самого ученого, который был указан в трейлере и который... Оставил данную запись, в которой он пообещался вернуться, и он сделал это в нашем костюме. Мы играем за робота, или за игрушку, называйте, как вам хочется. В игрушке находится сам ученый, и он хочет выбраться из данной локации, либо вернуть свое тело. Но игрушки озлобились на него, именно поэтому они захочут, охотятся за ним. Ну а свое мнение по поводу данной игры, напишите в комментариях, согласны с моей теории или не согласны. Простите, что она получилась такая короткая. Ну и всем хорошего.